С вами Дэнни, короче отрел в ящике ноутбук, которому больше 10 лет. Вообще по моему он 2008 года выпуска, железки покажу далее видос. Решил запустить сборку, 200 мегабайт на нем для теста, свою и моего кинта смолка. Тесты FPS, все такое, спойлерить не буду. Еще хочу попросить вас поставить лайк, комментам, пожелания, 4 слов конечно же, так как видос не со сборкой и он по дефолту соберет мало просмотров. Видеоматериал снят в лайв формате, в парочке моментов звук каловый, с микрофона телефон. Но я постарался над монтажом реально, поэтому зырим Всем привет, качаю сборку 200 мегабайт последнюю а, на сечасший момент. Я очень хочу потестить сборку. Давайте посмотрим характеристики. 32 бита. Я винду только выставил Столько гигагерцов. Я в этом не Вот столько зум. Вот такой вот комбик Очевидно видюхи тут не будет блять а, Надо еще дрова поставить блять Сампушки Рекомендуется заменить батарею Если что так она взорвется Hello Сейчас будет первый тест Пытаться будем запускаться Вот сампор по легоси Лучший сервер Промокод хэштег Denny Ну что давайте пробовать напоминаю 1 гигабайт азов 1.5 гхз прот толкор 2 дуо а я не знаю что будет вообще из этого ну вообще на... вроде на этом ноутбуке когда-то я даже играл с андреаску а я ж путь не указал долбоебина а нет указал Смотри. она запустилась резолюшн маленький она запустилась так вроде вел так я заспаунился блять у нас капт идет Ой, сейчас надо настройку сделать, ну вообще, по-моему, по-моему, плавно. Ну не так плавно. Сейчас я сделал настройку, почему-то квадратики у меня. Мне, кстати, чел писал, что у нее тоже какие-то квадратики. Я не знаю, с чем это связано, ну ладно. Давай поставим Resolution Full... Ну не Full HD, HD просто. Brightness Maximum. А, ну и... Это она низкая. По-моему, он... ну оно как-то плавно, как будто, ну, на HVPS мало. Надеюсь... Капни у моего дома. Ну, кстати, я буду... лагает, кстати. Я чувствую лагает. Давайте ведем наконец-то сэш-фпс. Я наблюдаю сейчас 20, 26 кадров. Что надо сделать, чтобы было больше кадров? Так. Давай попробуем сэш меню. Бус-фпс. Давай прорисовку убавим. Потому что 400 для такого-то компа это мало. Вот так вот. Фпс не вырос, как будто. Как будто он в логе. Это очень странно на самом деле. Вот в натуре его 25 FPS, не больше 30 почему-то в влоге. Вот, убавил прорисовку, выросло FPS до 30. На самом деле это вообще страшная Хуйня. Как вот так играть на таком компе? Сейчас, давай под сбагом попробуем наконец. Так, а что если проехаться? Давай попробуем проехаться. Бля, еще не вижу эту клаву на пуску. Так, ну вроде едем. Ну типа 20 кадров еду, вот. Мне очень нравится. А что если в модлоудере тут допустим выключить? Карту выключим. Вегетатион. Ну выключил. Чуть-чуть подросло до 30 там. Не знаю короче. Мне кажется на этом компе вообще в сам пик не поиграешь. Ему уже ничего не поможет. Его просто ну выкинуть нахуй. Давайте еще кого-нибудь скачаем. Потестим. Такого качать интересно. Давайте Смолка скачаем. Лаборатория Смоука. Он же у нас делает лучшие сборки для слабых компов. Давайте тестить. Пробовать. В общем, скачал вот такую сборку смолка, блин, показать бы, а то вот тут вот такая вот штучка, не, не загнуть его, в общем-то. Вот такая вот сборочка смолка, последняя на, на сегодняшнюю дату. Вот, я ее уже скачал, она весит чуть больше. Пиздец, такие тут конструкции у меня, чтобы вот зафиксировать камеру, по-моему, сейчас уже более-менее. В общем, вот сборка смолка, скачал ее, давайте потестим ее тоже. Она чуть больше весит, но посмотрим, короче, что будет по кадрам. Напоминаю, комп убитый, максимально на нем ни в что не поиграешь. Просто старый комп примерно, плюс-минус такой же комп, плюс-минус на таком же компе сидел до 17 -го года, у меня был такой же Pro с Core и было 3 гигабайта лзу, видюхи не было, комп был плюс-минус такой же, я как-то на нем скины делал, сборки, но сборки там, если посмотреть на то, что я сейчас делал, они вообще кал, ну что, вот он запускается. сборка смолка под, подводят выдает мне краш почему-то я сидел ждал сука не знаю давай я сейчас попробую короче сейчас попробую сюда сам установить. просто вот, взять установить сюда сам моби что-то поможет все финиш гол. ждем 15 лет опять кум мега убитый надо я не знаю что с ним сделать его надо выкинуть нахуй или продать кому-то тысячу за тысячу за тысячу его можно слить мне кажется ну, типа он рабочий, вообще мне кажется можно его как-то оптимизировать еще, я тут в службах просто обновление вырубал, да, активировал. Может тут еще что-то можно подделать в службах, он чуть более будет рабочий что-ли, скоростной. не сборка смолка выдает краж. А если на моей зайти? Давай попробуем на моей еще раз зайти. Я больше не выдержу просто качать какую-то сборку, потому что это реально пиздец. Ну вот моя сборочка, вообще без проблем стартует. В общем вот я заспавнился, у меня до сих пор ругает. Не знаю, зря я это видос сделал, вообще нет. Последнее что хочу, это просто резолюцию убавить, давай вот. Вообще вот, когда у меня был такой комп, я играл на таком вот разрешении вроде, но не меньше. Ну вот теперь у меня 46 кадров, давай 50, давай по Вот, это G102 на помойка. На ней можно пофастить, кстати, в 50 кадров. Не знаю, просто хотел понастальгировать, я реально с 13 по 17 на таком компе играл сам, примерно в такие же кадры. Ну у меня было, хотя у меня было больше, но там азуи было больше, просто было не ноутпучный ну такой же. Он тут похуже, короче, на ноутбуке. Короче, вот так вот я поиграл на своем компьютере старом. Он... Сначала мой дядя пользовался, потом перепал мамке, потом он лежал какое-то время. Ну, в принципе, наверное, все. Я немного тельтанул, почему-то думал, будет больше кадров поинтереснее. По итогу я вижу, вот сейчас висят 40 фпсов. Ладно, все, всем пока. С вами был Дэнни, Дэнни Модс. Я очень в дильте. Ставьте лайки, пожалуйста. Я большом дильте. Всем goodbye.